Приветствую на игровой истине. Так, у меня продолжение Мафии 2. вас тоже, в принципе, да, Definite Edition. Я получил первую ачивочку Так, как называется, мне в Сборщик второй сырья. Пять машин Майку бруски нужно было на свалку, короче, продать. Ну, продать таким вот образом, короче, сжать их. Попробовал даже вот этот вот, вот эту фуру, короче, загнать в бензовоз, но все не залезает, к сожалению. Вот, в принципе, с помощью супер своего тренера я это все быстренько сделал. Кстати, даже попробовал тачку, ну, старую тачку затюнить прям в топ ее, короче, там, с компрессором, с окраской, с колесами, с новыми... Вот, и получил как просто за обычную машину там ну 400, там, с чем-то долларов странно просто странно собрал кстати несколько уже розыск, плакатов розыска три райончика прошел У меня тут посмотрите целые карты вот такие вот да распечатанные я короче все отмечаю это конечно тот еще геморрой но в то же время и интересно чтобы пройти ровно все сто Пожелайте мне удачи, всем ну, приятного просмотра моих ачивок, там, которые я сейчас буду собирать до конца. И потом у нас будет э, прохождение DLC, конечно же. Друзья, помните э, главу, где нужно э, попытаться сбежать миссис с Лео, чтобы Генри нас не обнаружил? Это глава... Э, че-чуть-чуть Как называется? А, наш друг, да, 11 глава. Оказывается, можно это сделать, просто офигеть, с помощью, ну, то есть, для этого даже ачивка есть. Вот, я постараюсь сейчас это, конечно, сделать. Нам нужно сначала, вроде как, на балкон. Нет, не сюда, наверное, балкон. А на какой балкон? Наверное, вот сюда. Отсюда можно попасть на задний двор. Нужна какая-нибудь веревка. Достань пару грязных простыней. Вот. Опускать белевую. Корзину рядом со спальней. Лита, Блин. Что так, сон говорит, Лита. достать. Сам сказал, времени в обрез. Пару простыней. Пока что я здесь, на балконе. Непонятно, где он вообще ходит. В спальне, да? Вообще, как бы странно. Там написано было в кладовую спуститься именно в найти Ты что, прикольно будет, Можно показать вам это прикольно. сцена. Это самое очевидное, что вообще бывает. Кино всегда срабатывает, давай. Это вещь прикольно, сейчас будет. Кино всегда срабатывает. Черт, Вита. А ну, вылезай оттуда. <сёк> Черт, Генри, почему ты такой дотош? Ну, всегда срабатывает, да? <сёк> ну, вот, в принципе, такое и будет. Это, конечно, жак и теперь В принципе, друзья, достижение я уже получил, даже сам не зная того, что правильно все сделал. Хотя написано в нете, что спуститься в кладовую в какую-то. Нафиг это надо? Может быть, там а тоже -то есть можно просто. Попасть на задний двор нужна какая нибудь веревка, заставь вот, да пару грязных простыней. Буквально здесь они находятся. Э -э я уже подзабыл, кажется, в каком месте. А, да, вот сюда. Правильно. Вот. И вот, буквально, вот не. И все. Твоё Мне даже возвращаться не надо. Бежим а Ладно, ты первый, Лео. <ки> Ой, проклятие. Старый, я уже, чуть потеша. Ты меня сам в голову загонишь. И врагов следом, не, пошли. не <пос《послед> надо. Ладно, что дальше? Ну, для начала драпаем. Кто бы спорит? Ага, услышал. Блин, он мог увидеть что это Вита. Вот, мать его. Ну, типа того. Прикольно. Ладно, Вида, проводи меня на станцию. Ну вот и все. Мне нет. Можно спрятаться в шкафу, друзья. Посмотрим. Что, вдвоем? Я не голубой. Я вдвоем с мужиком в шкаф Мадон, не полез. лезь, давай, у нас времени в обрез. <связь> Эй, не прижимайся. Подвинься. Нет, ты подвинься. Шш, заткнись. Надеюсь, это пистолет. вниз. <свят> а. Что за Привет, черт? Бенли? Вита? Это твой друг. Нет, он пиджак хотел повесить. Ладно, ладно, вылезай оттуда. Какие интересные тут в шкафах скелеты. Это не самое Также разумею. есть душ. Ты совсем свихнулся? Придумай что-нибудь получше. Ни хрена себе. Что за черт? Вита. Ах, мать. Жесть. Вот это поворот вообще. Это единственное самое рискованное место. Жесть. Итак, друзья если мы попробуем сунуться э -э -э через главный вход то у нас будет небольшая сценка тот он Видно, с людьми что со своими как оказалось. спокойно генри убери пушку и отошли своих ребят я все объясню парни подождите на улице если не выйду через пару минут вернетесь за мной проходите я попробую немножко по прогуляться за генри насколько меня это получится не знаю хорошо выполнить но это прикольно Как раз посмотрим что он делать будет куда он будет идти И делать это все пустое Вито. если не хочешь стрелять тогда пошли отсюда Блин, походу он возвращается обратно. Это Эй, все пустое, Вито. Ты что, сдурел Это все пустое, Вито. Если не хочешь стрелять, тогда пошли отсюда. Отлично, я его снова нашел. Блин, он туда-сюда, туда-сюда, что-то по этой гостиной, точнее, по этому залу ходил. Это очень, конечно, странно. Так, попробую, пробую, точнее, друзья, выполнить достижение. Проехать, ну, вообще, тупое, глупое достижение. Называется «Аккуратный водитель». Нужно проехать 50 Миль на одной и той же машине. Но я выбрал эту машину, потому что мне там было почти 20 уже. Кстати, впервые обратил внимание, посмотрите, у нас замигала лампочка внизу на спидометре. Показано, показывает типа, что мало бензина. Впервые за все время. Это, конечно, необычно. Впервые. Отличный денек. Полный бак. Конечно. Даже неловко за цены. А, вон стрелочка. Вон, стрелочка бензина. Она Спасибо. Она еле видна, друзья. В этом найти. Когда начал заправлять, я только ее увидел. Офигеть. Понял, понял. Чёрт! Аккуратно, мать, мать, мать его! Вот так я прохожу, пытаюсь это достижение, друзья. Оп, вышел, починил, вышел, починил. Кстати, когда нет места для починки, это делается автоматически. Он просто не показывают анимацию и вот так я уже наверное езжу ну, минут наверное 15 осталось чуть-чуть Вообще-то я проехал. Где достижения? Вот. Странно. Почти 52 километра. Оп! Стопе. Там миль. А, а не километра. е Это сколько надо мне ездить-то? А что, что ли? 100 километров надо, что ли, прокатиться? На машине на одной? Да ладно, кстати, друзья, я ни разу с вами не катался именно вот здесь посередине этого моста. Прикольный здесь такой видок, но, к сожалению, доехать просто так нельзя до конца. Помните, в петашке четвертой там тоже можно было докататься, но там без проблем можно вроде бы как было доехать, не было таких вот колонн ну, посередине. Кстати, я тут ехал, увидел человека, тут человек стоял, какой-то неритос, думал, что он тут дело сделал, с ним подрался, просто фейн, так, фейн, не было. Понял. Может, отсылка к чему-то, я не знаю. Друзья, представляете, полиция за нами проезжает вот сюда вот. Я в шоке просто. За это полагается штраф. Ну, конечно. Что, я бумажник дома Стой! Думаю, это все уладит. Ладно, а теперь быстро, пока они перейдут. Тут у меня нападение на полисмера. Он... Описывание. Рост подушек, среднее сложение. Кстати, еще хотел сказать, что персонажи, ну, главный DC, друзей Вита, кого он возит на машине. Не обязательно подбирать, можно уехать без них, и они сами потом, ну, телепортируются в автоматические машины. Ну, наконец-то, это, это безумие закончилось, блин. Кстати, смысла вообще, друзья, нету включать в настройках игры систему единиц имперскую, точнее, метрическую в километрах, потому что тут все равно все в милях, все достижения, вся игра в милях. А километров тут вообще, как бы, в принципе, даже, ну, только... Ну, вообще нет, можно сказать. все подстроено под мили. Блин, это было настолько муторно. Это самое, наверное, тупейшее достижение моей жизни. Но самое муторное. Просто потратил, наверное, полчаса на эту хрень. Это, это жесть, вообще жесть. Вот они, мои 51 и 1 миля. Ой, жесть полная. для босса это все что я скажу знаешь что мне это без разницы. сразу две ментовские машины вместе с генри друзья <пробуем> попробуем ну-ка а, нельзя а почему что то сломали -то, что ли а, дела Друзья, кстати, заметил такую особенность, что большинство плакатов розыска висит у нас возле мусорки. Вот именно такая вот мусорка и вот плакат рядышком. Ну, конечно, не всегда, но пока что нахожу вот, наверное, процентов наверное, 60-70. Всегда так висят плакаты рядом с мусорками. Вот. Ну, честно сказать, сейчас пока дело идет очень тяжело. Я думаю, будет намного проще. В конце вам, в принципе, все расскажу, весь расклад, как я их собирал, это, конечно, это пока что очень тяжело дается мне. Кстати, друзья, заправки тоже можно грабить, но как бы с них очень мало можно получить, всего лишь там 50 долларов. И так уж и много. Кстати, друзья, такая еще есть особенность, ну, интересная, вот эту решетку, через, через нее, да, я могу перепрыгнуть, в принципе, хотя она, конечно, высокая, но Вита через нее перепрыгивает, но также могу ее сшибить э, с помощью высот, вот так вот, прикольно, также заборы могу сшибать, но на это тратится, конечно, много патронов, но с моим тренером, конечно, мне все бесконечно. Друзья, друзья, друзья, ну что ж, и мне до безумия надоело собирать эти плакаты, этот розыск, это, Ах, вы бы знали, просто сколько я делал пауз и всего этого, чтобы более-менее как-то как себя направить, нацелить, и у меня примерно половина собрана уже, вот, у меня два огромных листа здесь, плакаты они есть по каждому этому району это полный трэш uh, у меня осталось два сюжетные достижения ну как бы именно в течение сюжетных а в компании это продать 5 машин руку в доке экспортер и быстро убить пять человек подряд в голову быстро вот так экспортер кстати это уж сложное в принципе достижение тут как бы нужно определенные 5 машин. Первую машину мы ему продали, это Хот-Роуд, это по сюжету, и осталось 4 машины, я прочел, найти эту эту инфу. Вот, в принципе, нужно определенные машины, и какие машины не указаны, блин, это полный бред какой-то. То есть подсказок, например, по нахождению того же розыска, например, нету. Идиотизм Для кого, зачем Нацелены были эти задания я не, я не понимаю лично Потому что э, человек без интернета Без подсказок Не найдет все эти плакаты Но это невозможно найти И Это невозможно Потому что они спрятаны в таких местах Бывает, что Даже я лажу Бывает по 5-10 минут Ища один плакат Например, где-нибудь на мосту, на каких-нибудь сваях, где-нибудь в углах. Боже, так далеко бывает, что слов нет. Ну вот, это у нас вторая машина. И, конечно, я подраздолбал, которую мы нужно доставить. В принципе, нужно сюда, наверное, заезжать, да? Надеюсь, раздолбанная машина тоже подойдет. Ну, вроде подходит. Так. Эм... странно и что делать просто я машину до этого в другую заставлял как бы и мне написали что эта машина слишком дешевая для экспорта О. посмотрите кто пожаловал ищешь работу прости сегодня ничего нет <связать> Приходи в да. Я Существует хотел и тебе и тачку и... продать Это Прости, странно Прости, для тебя ничего нет, Вито. А что делать тогда? Я что-то не в куре вообще Вот, у меня получилось Я не знаю, за счет чего, друзья У меня это получилось, без понятий. Я, конечно, отдал машину в машинскую до максимума ее улучшил Ну, в принципе, это не столь важно а, Приехал я Вообще без царапинки, без задоринки Я не знаю, вот смотрите Я даже до половины платформы не доехал В принципе, в начале оставил Мне высветилось уведомление Если хотите про эту машину, выйти выйти, выйти из нее. И вот, в принципе, получилось вот. Осталось три машины найти Вторую, Вторая у меня есть также в гараже А вот остальные две я даже не встречал, наверное, вообще в игре пока что. Где-то буду находить, друзья, где-то буду находить. Так, друзья, следующая тачка у нас вот эта. Она у нас в начале игры давалась. Беленькая мы ее угоняли. Я ее затюнил тоже. Так. Ну, где уведомление? И... Че за бред? Без царапинки, без задоринки доехал. Конечно, тачка в розыске, может быть, поэтому. Хотя не знаю. Отлично, у меня, друзья, ее приняли даже без уведомления, как ни странно. Может, это первый раз была подсказка, я не знаю. Но все-таки приняли эту тачилу. Так, две остальные осталось. Ох, эти будут прям сложно мне найти. Друзья, две остальные машины, это вот эта тачка и вот эта. Оказывается, вот эта машина... Э, стоп, она такая же? Разве? Странно, да. Вот, Это очень странно. Мне казалось, у него другая тачка, вторая. Ну окей. Короче, я взял задание, вот, вместе с Лео поеду сейчас к руку расскажешь об этом ого за нее заплатили две с половиной друзья ничего так это самая дорогая походу тачка пока что так третья по счету блин я так и не понял найти инфу то ли нам 5 э, без сюжетной тачки, то ли сюжетная тачка включена в достижение, я что-то этого не понял. Но, тем не менее, мне нужно еще одну машину найти, и я думаю, это будет прям проблема-проблема. Так, друзья, ну, смотрите, я, наверное, походу увлекся чтением инфы в нете, потому что там написано, что 5, даже 7 машин, некоторые пишут на найти. Вообще мне написано 5 по достижению, знаешь, 5. В принципе-то. Я думал, все вот эти 5, то есть по одной машине, в принципе-то. Потом подумал, 5 просто продать машин. То есть я могу одну и ту же машину продавать 5 раз, в принципе. Как-то так. Ну вот, в чем, типа, разница? Давайте попробуем. Ну, это вот должна быть пятая машина по счету. Вроде как да да детка получилось получилось и yeah. даже друзья интересно срабатывать достижение но сохранить все действия сохраняется в стиме получается я даже выходил в главное меню потом опять заходил и опять машина искал все равно мне то есть те разы, те продажи машин сохранились. Это круто. Это круто. вот И убить 5 э, чуваков выстрелами, выстрелом в голову быстро осталось. И, в принципе, все. Там, конечно, я очень хочу до безумия найти единственный крутейший лимузин. Э, вот, Но что-то я даже по подсказкам в net, где другие искали... На тех парковках пытался находить Я так и не нашел, к сожалению Раза три или четыре ездил на эти парковки долбанные далеко И нет не было И еще какая-то машина есть Тоже неплохая, но, блин Ее очень тяжело отыскать, она очень похожа На деш дешманские тачки Но очень тяжело отыскать Не знаю с чем Вот, вот с той сравнить машиной Она очень похожа на ту машину, но Выглядит Чуть-чуть вот по иначе, ее очень тяжело, ну, точнее, то то очень легко пропустить, вот, очень, очень тяжело найти, вот, но лимузин мне хотелось бы, конечно, найти, вот лимузин и эта машина, в принципе, остались, и все, больше ничего, ну, просто для кайфа, для себя. Кстати, этот лимузин, вроде бы, друзья, на нем приезжал э -э, Лео в самом конце игры забирать э -э, Вита вместе с Джо. Даже не в самом конце, а еще это, наверное, было, знаете, когда, когда, ну да, да, в самом конце, даже когда э, Лео приезжал за Вито просто, предупреждая его, типа, иди, на... ну, иди убей этого главного босса, вот, э, вот так вот было, да, вот это он на нем приезжал, но, к сожалению, эту тачку я найти пока не смог. Друзья, ну, наконец-то <мес> мне <мес> дали <мес> достижение Давай. парикмахер. Фух, выбрал я голову циркулярочка, циркулярка, прям вспомнил эту зимнюю атмосферу, опять, блин, заскучился как будто заново, супер, потрясающе. 46 достиж... достижений, 47, ой, 67, прошу прощения, вот, фух, в принципе, все сюжетные, компаньевские камп... достижения я заработал кое-как, да. Но самое сложное нет конечно еще розыск остался да, шуль э, шулер называется это это вообще это такая жесть давайте с вами еще раз э, в принципе покажу как я это делал э, как мне там команд замедлить время Ну, в принципе можно замедление времени можно замедление времени спам кстати буквально минут тысячи секунд ну где-то 10 не хватило вот а, чисто просто может промахиваться, Попусти но главное чтобы это было более-менее быстро, блин что-то здесь как-то уже всех положили они, в принципе вот так, ну пя пятый остался последний, но там я получается на первом этаже всех снес, Давай. вот а и получилось заработать. В принципе, не очень сложное достижение. Главное, просто хорошо и быстро целиться. Вот и все. Но ну, а осталось у меня плакат, друзья. пожелать мне э, еще раз удачи. Я половино половиночку плакатов собрал. Розыска. Фух. Это реально. Это так выматывает. Я уже не два, наверное, собираюсь. И не три. По чуть-чуть, потому что очень надоедает. Я, не, я конечно, могу все собрать все сразу, но, блин, это вынос мозга еще тот. Это так тяжело реально. Это кто и чего это придумал, я не понимаю, для, для чего. Этот бред, э, сбор этой хрени так долго. Это, это, это жесть. Я ничего, наверное... Вот я сейчас вспоминаю все игры, ну, как, в какие я играл, прокручивал в голове. Я, наверное, ничего так долго не собирал, как здесь. Никаких предметов. Ни в, в одной игре. 189 журналов. Точнее, плакатов. Плюс еще плейбоя 50 штук. Это вообще просто... Кстати, прикол, друзья. Вышел, когда из этого здания вот эти тачки почему-то не взрываются. Если я по бакам, им вообще пофигу. Может, у них бензина нету внутри, я не знаю. Ну, вообще, в принципе, я и сесть с них не могу, ничего. Ну, наверное, просто тупо они не взаимодействуют по скрипту. Потому что напротив дальше возможно. Интересный такой поворот. Так, конечно. Давайте, друзья, хотел заметить еще такую штуку необычную. Смотрите. В принципе, до какой там шестой главы кажется, да? До главы шестой хорошо проведенное время. Ну да, 6 главы, в принципе, вот это зимнее время, все, игра, в принципе, на первых стадиях, то есть тюнинг, например, тоже недоступен, весь сюжет, он идет у нас, ну, по линейной такой составляющей, то есть нас просят именно туда пойти, именно то взять, то сделать, их убить, а далее, в принципе, другие главы, уже идет более свободное перемещение в пространстве в игре, то есть интересно, то есть те же плакаты можно собирать, Розыска, там, Плейбой и так далее. А, не Плейбой это по главам вообще что я несу. Ну, вы поняли, друзья. То есть, э, как бы до 6 главы, в принципе, игра показывает себя на 5, не 50%, на 50 только вот, возможностей. Потом на 100. Вот это, конечно, очень странно. Вот так вот. Хотелось, конечно, мне плакаты пособирать зимой, но... Но нет, не получится. Давайте, друзья, Слышишь еще одна вместе. штучка да, такая, дрючка. Может быть, это отсылочка. Вот это вот здесь, в этом месте есть ворота. Такие, они вроде как э, ну, думаю, деревянные, быть, да, но сломать их невозможно. Отсылка, может быть, к мосту Ванду до 2005 года? Интересно, интересно. Меня Помните, там в конце эти вот, вот ворота можно Спасибо. было проломить и уйти Самое от копов. Но здесь, к сожалению, здесь этого сделать нельзя. Никак. Что нового? До или после того, как половину наших угробили. И перепрыгнуть я через них тоже не могу никак. Прям такие, такое потайное, какое-то место. Прям так хочется туда попасть. Прям как в мост это было. Эх, блин. Друзья, ржака, короче. На меня сейчас нападали копы, я позвонил, дал взятку. О, тут даже шипы стоят, смотрите, офигеть. Впервые вижу шипы. Прикольно. А, вот. Потом сунулся просто туп, ну, тупо случайно на мост и увидел тут вот заставу эту с шипами. Они на меня направили свои стволы, короче, Ну, у меня ничего не включено. Ну, точнее, трейдер включен, да, само собой. Но, то есть, обнаружение, все включено, то есть, все, все нормально, точнее, отключено, наоборот. Как бы, странно, что они так, прям, смотрят на меня. Интересно, ну-ка. Возможно, угонщик. Переходи. Вас понял. Угонщик твой дивизии. Спасибо за взнос в мой пенсионный. мой пенсионный. Подозрение в угоне машины. Понял. Подозрение. в <смех> Кстати, друзья, хотел еще сказать. Я в найте читал инфу, что тот лимузин, в принципе, как эта тачка, если не ошибаюсь, про которую я говорил. похоже на вот эту вот. И еще вот эта машина они имеют злом. Короче, самый сложный злом. Ее нельзя тут здесь выбить стекло и здесь аж 5 вот этих штучек, которые надо взломать. Офигеть просто. Я думал, 4, 4 это максимум. Еще я обожаю, друзья, такую вещь потрясающую. Особенно на вот этом а, Как в бронетранспортере, как его назвать. Нет, ну просто на бронированной точили на вот этой. Когда копы разгоняются, ищут нас прям вот в лоб лоп они сами же от этого умирают, это конечно ржака вообще, даже на небольшой скорости, если честно, они подыхают, это конечно прикольно выглядит, особенно когда один коп стреляет, а другой сидит за рулем, а они прям просто вылетает, это конечно вообще еще тот эпик. Друзья, хотел бы вам показать один из самых тупейших просто местонахождений плаката. Вот, это не первый, нет, это самый тупой случай, вообще это самый тупой случай, реально самый тупой, но э, были другие тупые случаи, но это просто как найти, это можно было без подсказок найти, вот как, во-первых, здесь можно пройти, вот прям через текстуры тупо, это вообще, что, зачем, почему, для чего разработчики это решили сделать, этот бред, я не знаю. Это отвратительно. И плакат вот здесь аж. Просто бред какой-то. Это сбор э, этих объектов, он должен приносить как бы удовольствие нормально. А это, это какая-то чушь. Это реально какой-то бред. Ну, вот район Аптаун, который я сейчас прохожу. В принципе, он... Сам по себе нормальный, несложный, но вот этот плакат, это, это, это да, короче. Кстати, решил заглянуть в статистику, друзья, вот смотрите, 91% процент завершения всей игры. Э -э так, оттуда достижение, ну, но у меня осталось одно достижение по плакатам. Так, Playboy, вот осталось, получается, ну, то есть 105 журналов нашел. И 189 Пешком, ну, все остальное, как бы Потом посмотрим с вами в конце уже. Друзья, друзья, друзья, я нашел новое авто вообще в игре. Эээ, странно, как бы Ни разу оно мне не попадалось на глаза. Эээ, как бы я читал в нете, что оно якобы в DLC только доступно. Но нет, вот оно, пожалуйста. Оно очень похоже на вот этот автомобиль, который, ну, на котором мы галанты везли в аэропорт. Новая Тачила. Я, кстати, нашел возле обсерватории вот эти тачки. Тут их очень много, кстати. Необычно, необычно, я вам скажу. Блин. Так, попробуем прокатиться. Хорошая, скажу, машина такая, плохая, вполне. На вид клевая даже, ну на вид клевая и сама по себе хорошая. Ну что так тачечка? Один из самых тупейших просто плакатов находится вон там на крыше. Просто идиотизм на этой трубе. Нужно, короче, разогнаться на машине, врезаться в эту трубу и взять плакат. Это просто. Короче, слов нет. Ну, похож был плакат. Э -э, такой же на крыше в первой мафии. Это. Блин, ну, ну зачем такое вообще придумывать? Это, это придурковаться какая-то, не знаю. Ой, господи! Смотрите, как я припарковался, друзья. Просто жесть! Раза не знаю, почти с 10 получилось. Я задолбался уже. Это, это что-то вообще, ради какого-то грёбанного плаката. О -о -о -о -о. Кстати, я постоянно запускаю главу «Наш друг» э -э, с Генри катаюсь. Я уже выучил весь их диалог в начале. <corner> <laughs> Наизусть просто. Ой, это жесть. Посмотрите, как я припарковался. Я думал, упаду вниз, но нет, я не упал. Повезло, чисто повезло. Как же это тяжело попасть с этого моста? Это, это жесть, это полнейшее просто жесть. Один нас упал, даже умер, блин, миссис Генри, привинулся и все, хана. Вот так вот. Гори, магазин одежды, гори. Друзья, вы не поверите, но я нашел, наконец-то, этот лимузин. Э -э я в шоке. Я нашел его в доках. Ну, где Дерек наш находится. Поразительно. Вот, наконец-то, наконец-то я его нашел. Так, ну, посмотрим, он, он это или нет. Да, пять ячеек взлома, офигеть. Это он. Осталось мне еще найти одну редкую машину. Вот, на удивление, что я нашел ту спортивную, вообще, на удивление, конечно. Этот лимузин мы нашли с вами, ну, еще там одна тачка, тачка осталась. Так, ну, блин, конечно, выглядит она презентабельно. Ну, конечно, свет, конечно, не тот особо. А так, конечно, можно прокачать немножко, но так она сама по себе для тех лет, так сказать, очень презентабельная точила. Хотелось бы мне оттюнить, доехать, посмотреть вообще, что там у нее есть. интересненького. Ну, в принципе, что в принципе. А, мощность двигателя увеличится. Все как бы здесь у нас стандартно. Если... Ух ты, темный. Да, реально в темный цвет, как у этого... А, как у Лео Галанта. В конце белых кстати, тоже более-менее так интересный цвет. Подходит красный, так себе. Ну, самый подходящий. Ух, oh, -мо. Необычный. О. Oh. Офигенный цвет. Фиолетовый. Так. Что тут еще есть? Давайте ознакомимся. Кстати, тоже неплохой цвет. Синий. Uh темный наверное самый такой подходящий хотя темный цвет для этого лимузина как катафалка будет какой-то давайте я киолетенькую возьму так э -э перекрас, специальная краска есть а в принципе такая да стандартная ну дизай... а так еще мо... О -о -о -о, такая тоже есть То есть два вида да и такая и такая а -а -а -а. вон ты чё Интересно. Так. Так. Ну, давайте я, наверное, возьму вот эту. И увеличим мощность. Вот, так. Да. Колеса. Колеса, колеса. Самое самые топовое поставить вот эти или... Или, или... Они самые лучшие вообще из всех. Они, кстати, самые широкие. Сейчас и зайду. самые спортивные такие считаются. Так. Ну, все. Попробуем. Ну, влит она офигенно, реально. Слазитесь, друзья. Классно. Эй, беги, беги, и управление хорошенькое. Хотя машина самая длинная считается в игре. Таких обычных Блин, Мне нравится лимузин, классный Правда классный Финенский. Так, друзья Ну что же, дорогие друзья Это свершилось Спустя, наверное э, Господи 4 или пять дней э, Брать, если По 2-3 часа Умопромочительного просто ада Сбора этих долбаных плакатов это вообще просто жесть это просто полнейшая жесть в принципе карта сама по себе как таковая небольшая просто она выполнена очень деликатно и но ну, я так понимаю разработчики <кười> <кười>, смотря на весь сюжет игры прохождение то есть он проходит очень быстро да они решили сделать так чтобы ну как бы геймер любитель по-настоящему мафии он э, полностью обшарил всю карту. Для этого и как бы созда создались эти все плакаты розыска. Э, в принципе, если честно, если честно друзья, да, это очень муторно, до безумия их много, но в то же время интересно изучать вся всякие различные места. Потому что, например, под порт я изучал, вот эти все, вот эти вот эти как их назвать, пристани, это очень интересно. Э, столько потайных мест до безумия, плакаты настолько сильно разбросаны... По всей карте, что нет слов Это просто адский был труд мой Просто адская была мука Я потратил до безумия много времени Я в нити прочитал, что не вы не поверите Что затрачивается более 8 часов прохождения У меня глаза просто болят до безумия Это вот просто жесть это просто жесть, я уже молился Богу, думаю, когда этот бред закончится. Это самое жесткое, наверное, испытание в моей жизни. Поэтому, друзья, пожалуйста, поддержите лайком, комментариями, подпиской, своей активностью, прошу вас. В группу ВКонтакте вступайте. Ну, это было очень трудно, правда, очень трудно. Записывать все это подряд, конечно же, я не стал, потому что это еще было бы в 5 раз труднее. Вот, как-то так. Хотел сказать, что по поводу вообще, ну, если кто будет играть, ну, собирать все эти плакаты. Сразу скажу, друзья. В принципе, сейчас камеру мне придется отключить. Кинстон нормально. Здесь очень много, кстати, до да, районов. По всем районам можно просто эти плакаты. Так, какие трудности? Только давайте скажу. Вот в маленькой Италии их очень много, но здесь есть плакат, где нужно, я вам показывал... Прыгнуть на крышу здания, врезаться в трубу, вот здесь, он кажется, находится плакат плакат вот. И забрать его там, то есть на крыше, это вообще бред полный а также в текстурах, там, через текстуры надо пройти, чтобы взять плакат, тоже идиотизм полный а Так, в принципе, здесь ничего сложного Маленькой Талии нет Uh, сложности до да безумия Это в северном и южном Милвилле Это просто адские, адские места Каждый почти плакат находится в нереально труднодоступном месте Где-нибудь наверху, в, слишком внизу, блин, это бред Там очень тяжело добираться до тех или иных плакатов До да безумия тяжело uh, Дальше И Миттаун да, тоже очень сложно разбросаны плакаты, в принципе, но они как-то, как вам сказать, не то чтобы сложно, ну, ну да, сложно разбросаны, просто не на доступных местах, а очень тяжело ошибиться, тот или не тот ты плакат взял, если судя ну по карте смотреть. А, так, ну еще вот порт, в порту, да, то есть здесь они очень вот, далеко находятся, вот здесь приходится... Сюда бежать, потом обратно, потом опять сюда, потом обратно То есть они очень далеко, кстати, есть плакат, аж вот здесь расположен Здесь находится маяк, вот, маячок такой Жесть вообще, <с> я даже думал, вообще сюда нельзя пройти Оказывается, можно, даже нужно Вот, как-то так Я, друзья, открывал гайд по сбору плакатов я готов был просто, ну, вроде, и расцеловать, но в то же время придушить этих людей, которые делали этот гайд. Почему, если вы берете, дел, берете сделать гайды, и не только вот по одному сайту, но и на других сайтах тоже, почему нельзя сделать нормально, качественно гайд? Почему? А, вот, наверное, плакатов 20, по меньшей мере, ну, где-то так, в среднем, плакатов 20. Были перепутаны местами, это реально перепутаны местами. И даже в видео некоторые плакаты не показаны были. Мито Бесила. Мне приходилось искать другое видео где-то. Это настолько просто жоповзрывающие все, что слов просто не найти. Я до безумия устал, я до безумия злой, я до безумия не знаю какой. Вот это реально просто жесть. И это последний мой плакат. Мидтауни. Все. Шулер. Да, даже кот вон обрадовался у меня. Это просто жесть. Наконец-то это дебильное достижение получил. Я выучил в главе «Наш друг» весь диалог с Генри уже наизусть. У меня уже тошнит просто от всего. Это тошнило, точнее. Но я это сделал просто... Поаплодируйте, друзья, <смех> правда. <смех> это очень тяжело было сделать, это очень тяжело. И я думаю, что... Но в стиме сейчас мне не будет показано, наверное, да? Здесь не, не показывается. Имеется в виду... Кстати, кстати, картинка такая прям... А что там такое изображено интересное? Какой-то... Какие-то бусы изображены, какой-то... Бусы с какими-то ромбами. Странно. Я хотел посмотреть, да, здесь не показано, в самом стиме показано, какое процентное количество людей получило то или иное достижение, в принципе. Ну, здесь, наверное, это, ну, то есть, самые мало людей вообще получило. Потому что далеко не каждый человек отважится собирать все эти плакаты. Это просто безумие, это реально безумие. И целых 20 достижений, 20 достижений, друзья, еще осталось а, получить. Непосредственно уже только в DLC Это просто Трэш Трэшовый, трэшнейший трэш Как-то так Статистика игры 100% Друзья, Пройдено, Да Ой, 37 часов Я играл в компанию Все достижения Графические материалы Playboy, дебильный розыск Дистанция проведена на автомобиле на анмиль. Почему неизвестно. Странно. Попыток. Чего попыток? Попыток прохождения анмиль 29. Смертей 53. Количество потерянных очков здоровья. Как это измерять интересно. Все заработано денег. 183 тысячи. Ого. Все потрачено денег. Меньше. Надо же. Я когда, помню играл э, до этого, там было больше у меня затрат, чем заработка. Странно. Битва воровов 808, битва гражданских 247, любимое оружие Томпсон, 28-й год. Выпущена пуль 40 тысяч почти. Точность стрельбы. О, боже. Но я особо не заморачивался. Попадание в голову 281, убито оружием, битва в ближнем бою. Задавленность 10, ого Бесчумных убийств 10 Время, приведенное в укрытии Бимая машина, роллер GL300 А, ну, на которой я накатывал мили Да, для достижения Число опробованных автомобилей 44, уничтожена машина 291, удна машина 154, максимальная скорость 151 миля в час 150, даже 2 почти Это 300 чем-то Километров, ого Время розыски 4 часа. Это общее, что ли? Ого. Да ладно, серьезно. 4 часа. Число выпитых алкогольных напитков 51. Ого. Вскрыто замков 42. Неудачный попыток взлома 49. Ого. Общее время взлома замков 8 минут. Время проведено за плейбоем 6 минут. Ну и, в принципе, все с ассистикой мы разобрались, мне уже реально тошнит до безумия от всего этого а, так друзья, как я в принципе вам и обещал а, мы будем с вами изучать семейный альбом ой, зачем я зашел в энциклопедию? сейчас, 5 секунд вот Колле в коллекции мы с вами до этого смотрели в предыдущей серии все журналы плейбоя ну и посмотрим все плакаты розыска вы посмотрите, все Собран. Это самое мощное мое игровое достижение за все время. За всю, наверное, жизнь. Это... Оно настолько идиотское. Просто слов нет. Ну что ж, давайте смотреть, что делать. Так, я, наверное, включу слайд-шоу, так будет, быстрее с легендами вместе. Так, друзья, ну вот, в принципе, и посмотрели мы с вами все плакаты. Но я так подумал, друзья, что э, с этой как, легендой, или с описанием, точнее, это будет удобно тем, кто будет искать эти плакаты. Потому что там, ну, не видно, ну, имен и фамилий данных людей. Вот, поэтому давайте я, наверное, да, еще раз запущу слайд, но теперь... Без описания, потому что здесь, ну, правда, интересные такие имена у всех наших э, разыскиваемых Легенду, точнее, да, легенду Вот И познакомимся с ними поближе теперь э, удобно, удобно с описанием тем, кто будет находить Поэтому, дорогие друзья, надеюсь, вам поможет данное видео Так, поехали Теперь без легенды Внизу, кстати, можно прочитать, за что разыскивается тот или иной человек. Так, друзья, ну вот и все. Наконец-то мы все эти плакаты сами изучили, все посмотрели целых два раза. Вот, ну лучше, наверное, да, было мне показать первый раз без легенды, второй раз с легендой. Ну пускай так будет, как будет уже. Вот а с ними знакомились, интересные у всех э, имена, выражения лиц такие. ну все-таки интересно было побег Очень много, конечно, много, очень муторно и ужасно, ужасно, ужасно долго и тяжело это все. Но в то же время интересно, знаете, изучать, эту, изучать было эту карту. Так, э, галерею мы с вами изучали, насколько я помню, да? Да, было дело. Статистика игры, да, изучали, 100%. Э, авторы... Узорчик такой прикольный. Так, и семейный альбом нас остался. В принципе, давайте его чтить. Читать. Вита Скалетто родился на Сицилии и ребенка вместе с семьей приехал в Америку, где в итальянском гетто Эмпарио Б узнал, что такое нищета. Глядя, как отец сломленный непосильной работы, постепенно сходит в могилу, Вита решил, что жизнь в рамках закона не для него. На улице города Вита познакомился с Джо Барбара Крикуном, и хулиганом, который в конце концов стал его лучшим другом. Вдвоем Вита и Джо э, повернули добрую сотню провернули э, добрую сотню мелких право, э, правонарушений все время глядя на богатых гастров э, округе и мечтая о хорошей жизни став взрослым, Вита твердо решил стать кем-то, с кем считаются любой ценой такое, конечно, выражение лица у него тут очень агрессивное какое-то злое сигареты еще да, Джо Барбара Профессиональный преступник и закадычный, ну профессиональный преступник я бы так бы и назвал, если честно. Uh, просто удачный какой-то, не знаю, удачный преступник, я не знаю. Uh, так, изгородычный друг Витас скалеты, наглый и непредсказуемый Джо кас, uh, кажется способен устроить проблемы из ничего. В детстве uh, Джо был дворым, дворовым хулиганом. Цвета познакомился, когда тот, младше и мельче Джо, предложил подраться с ним за место в его банде. Последующие 10 лет они составили отличную команду мелких уголовников. Спокойный и разумный Вита не давал порывистому Джо зарываться. Сейчас Джо живет на широкую ногу. Крепкая выпивка, быстрые машины, легкие женщины, легкие женщины подъем по криминальной лестнице, для него идеальный способ удовлетворять свои запросы. Генри Томасино. Сын сицилийского гангстера Генри Томасина был отправлен в Америку в 1931 году отцом, э, отцом чтобы спастись от репрессий Муссолини против сицилийской мафии. Приехав в Empire Bay, Генри оказался под защитой друга семьи, безжалостного босса мафии Альберта Климента. Теперь он полноправный член семьи Климента, верный солдат и уважаемый специалист по мокрым делам. Генри сдержан друзей у него немного. Единственный его мотив — гордость. Хм. Интересно. Хороший персонаж. Хотя очень на вид такой лукавый какой-то. Вообще до безумия лукавый. Так. Миссис Скалета. А, Марии Скалета матери Вита выпала нелегкая жизнь. Она приехала в Америку с мужем Антонио и двумя детьми искать лучшей доли, но нашла лишь счет и решение. На ее глазах муж сломался и спился под гнетом непосильной работы. И единственный сын стал уголовником. Истово верующая Мария непрестанно молит Господа спасти ее семью направить Фито на путь честного труженька. После смерти Антонио, вдовевшая Мария, живет в маленькой квартирке с дочерью Франческой. Да. Ох, это ноша. Мистер Скалета. Антонио Скалетто женился на Марии в двадцатом году в крошечной сицилийской деревушке Сан -Мари... марино Через год у них родилась дочка э, дочь дочка э, дочь Франческа. А вскоре сын Вита. Тридцать втором году Антонио семье отправился в долгий путь за океан, оказавшись в эмпайр б без гроша в кармане, не зная ни слова по-английски. Антонио получил э, работу и, э, работу и кров у профессионального босса Дерека Про... а профессионального босса. Профсоюзного босса далека Папаларда. Не в силах вырваться из порочного круга непосильной работы и чудовищной корплаты Антонио с горя запил. В сорок третьем году он утонул в доках спорта, свалившись пьяным в пьяную воду. Да, жестко. Кстати, прям э, Вита на него похож, прям красиво сделали фотографии. Франческа Скалетто. Старшая сестра Вита. Старшая даже. Тихая и застенчивая. Она, э, с отличием, закончила школу и с 16 лет руководила молодежным клубом при местной церкви. В детстве Франческа пыталась э, отвратить от, от, Вита от уличных банд, поощряя его конфетами за работу по дому и посещение церкви. Классно. Теперь, когда брат вырос, ей осталось лишь молиться Франческа или Франни, как зовет ее Вита, живет с матерью Содержа обеих за свою зарплату Булатера в компании Трага Oil. Интересно Красивая она, да Милая, красивая Ну, Фотка, конечно, такая интересная Прикольная Эрик Райли родился в Bay, В семье Ирландских иммигрантов В 18 году Он вырос в Милвилле Где помогал отцу ремонтировать грузовики Драга Ойл. В 36 году Эрик женился на Саре Коллинз Дочери начальника гаража Гаража? После свадьбы Эрик стал постоянно пить с друж дружками Приходил домой пьяный э, за полночь Непристойно ругал и бил жену Через два года она его бросила Вскоре после этого Эрик потерял работу Теперь перебивается с случайными подработками в баре А также продажей марихуаны Значит, особо не понял Кто этот Эрик Эрик В восемнадцатом году родился Вот Очень какой-то старый тип по идее. Тихо узнает. Марти. Так. Э, Мартин Санторелли родился в Эмпайре бэй в 1933 году. Его отец работал киномехаником в, в огромном кинотеатре Миддауне. Миддауне, -мид точнее. И мальчишкой Марти пересмотрел э, огромное количество фильмов, особенно гансовских. Марти мечтал о жизни ганса и подростком стал операцией э, вокруг... Э, Отираться в бара у Фредди. Точно как его бывший сосед и пример для подражания, Джо Барбара. Сейчас он выполняет для Джо мелкие поручения. Заставить сообщение, забрать выигрыш, отполировать машину. Он все время просится на дело, но Джо относится к Марти как к младшему брату и считает его слишком наивным для серьезных дел. Так, ну все, по семье мы прошлись. Вот и все была семья. Мафия. Эдди Скарпа. Один из самых опасных людей в Empire Bay, Эдди Скарпа, жизнерадостный антисоциал. В прошлом специалист по мокрым делам в семье Моретти. Сейчас Эдди правая рука Карла Фальконы. Он заправляет множеством дел босса, сидя в ресторане Матийский сокол». Эдди родился в 1908 году в... Там Борис, и с ранних лет связался с организованной преступностью. Во время сухого закона он нелегально провозил спиртом в B. даже он познакомился с Карло. Когда Карло стал главой семьи Моретти, ныне Фальконы, Эдди в награду за верность получил во владение бордель. Они до сих пор близкие друзья, хотя Карло втайне считает Эдди обузой из-за плохо, из плохо скрываемого алкоголизма. Интересно. Интересно. Лука Гурино, Капа в семье Климента. Это место он занял, замуровав своего предшественника в фундаменте дамбы Кулвера. Всегда безу... безукоризненно одетый, Лука старается скрыть свой грубый характер флером утонченности, хотя его невежество всегда просвечивает. Во время Сухого Закона он участвовал в бутле... Каком? бутлегерском предприятий Клемента, а впоследствии занимался менее благородными делишками семьи на бойни Клемента, где его жестокая натура обеспечила ему быстрое продвижение. Капо прям, Такой, такая должность интересная, Капо. Дерек Пополардо. Фредерика толстый Дерек Пополардо, Капо семьи Винчи и глава местного отделения профсоюза докеров. Он начал работать в доках в 16 году как Ш Штрей Штрейк Брехер. Участие в контрабандных операциях порта привело его э, в семью Винчи Отсидел два э, года за рас растрату В начале 30-х годов он сыграл видную роль в войне сем семей Винчи и Моретти По результатам которой получил свое нынешнее место Затем он женился на крестнице Фрэнка Винчи Что еще больше укрепило его престиж Дерек э, вульгарен, агрессивен и жаден, одним словом, идеален для своей работы все ясно и понятно. Карло Фальконе прибыл в Америку в 2013 году и быстро вошел в семью Марети. Во время Сухого Закона он заведовал буллагерским бизнесом бут бутлегерским. Прошу прощения. Что за бутлегеры какие-то впервые слышат слово. Вместе с Эдди Скарпа поставляя спиртное из Канады в 37 году вступил в тайны из с Фрэнком Винчи, в результате чего там Томазо был убит. Война Винчи и Маретти прекратилась, а сам Карло стал главой семьи Маретти. Угу. Интересно. Талантливый Сартек и -э -э ценитель. Прогресса Карла не врож, не ставит традиции сицилийской мафии. Он понимает, что мафия разботила на сухом законе, а следовательно, чтобы оставаться тополовой, ей нужен сопоставимый источник дохода. Ну понял. Фальконет, фальконы. Альберта Клемента. Глава мафиозной семьи Клемента. В 2000 э, году он убил капитана полиции по Лермо, по заказу своего дяди Сильвио и бежал в МПРБ. Здесь, воспользовавшись с дядейными связями в преступном мире, он сделал большие деньги на бутлегерстве. В 1999 году комиссия разреш... разрешила ему создать собственную семью, хотя и сильная банда Климента до сих пор носит у гансеров репутацию семьи второго сорта. В основном виной тому методы Климента. Не чистоплотные даже по меркам мафии. Фрэнк Винч Петросян наш русский. Реально, так вот, вылетит татарасян, очень похож. Точнее, итальянский татарасян, Но вот. Фрэнк Франко Винчи, бессменный глава семьи Винчи, приехал в Эмпайр Бэй в 1908 году. Вместе со своим близким другом Лео Галанте Винчи организовал систему крышевания среди итальянских иммигрантов. Его банда правила городом следующие 10 лет. Фрэнк работает скрытно, имеет тесные связи с, с политиками и полицией. Когда в начале 50 х годов река пьяных долларов пересохла, трения между семьями Винчи и Моретти переросли в полномасштабную войну. Этот конфликт стал, Винчи, стоил Винчи абсолютной власти и при, э, преступном мире, но он остается могу, могущественным игроком и яростным тради, традиционалистом, особенно в вопросе наркотиков. М -м -м. Интересный такой тип. Интересно, все его так уважают прям. Вот так вот, друзья. Лео Галанте. Конс... Консили... Конс... Консильери Фрэнка Винчи и создатель самой успешной криминальной организации в истории Эмпайр Б. Прибыв в Америку в 1908 году, двое друзей создали семью Винчи. Лео был мозгом операции, а Фрэнк ее руками. В начале 20-х годов пара, пара взяла под контроль доки Спорта, что облегчило контрабанду алкоголя во время сухого закона. Но настоящая страсть Лео – спорт, особенно бокс и скачки. 20 лет Лео возглавлял крупнейший тотализатор в городе. В 43-м году он был арестован за купленные бои и приговорен к 5 годам тюрьмы. Ну понял, понял. Галанта. Красивый. да, в принципе, и имя красивое, и фамилия, класс. Стивен Койн. Наемный исполнитель семьи Винчи. Стив вырос на ферме в Биркленде и приехал в город в 16 лет. До полусмерти избил полисмена, попытавшегося его арестовать за хулиганство. Получил 10 лет. 5 лет сидел. В тюрьме Стив познакомился с Дереком Пополардо, отбывавшим свой срок, и стал его шестеркой, сохранив эти отношения и на свободе. Наполовину голландец, наполовину ирландец. Эээ, Стив не может стать членом семьи. Ээ, не может стать членом семьи, но ему доверяют, как никому другому. Именно он убрал. Чего не может стать, я ему понять? Странно. Именно он убрал босса вражеской семьи Томаза Морети. Поставив тем самым точку в войне банд. Интересно. Почему он не может стать Из-за, может быть, своей нации? Фиг он знает. Брайан Анил. Диптон и Кинстон. Старейшие районы Эмпайр-Бэя. И тамочняя банда Анилов имеет давнюю историю. Брайан Анил, внук Джимми Анила, главаря когда-то могущественной ирландской банды Эмпайр-Бэя. Клан Анилов обосновался в городе еще в начале 19 века. Но эти времена давно позади Разношерстная банда неудачников Брайана не поднимется выше импульсивных и агрессивных выходов. Мозгов у него мало, дури много, поэтому его специальность ограбление витрин, кражи со злом, грабежи, разбой, да что угодно, лишь бы надвести денег на большую побоку с девками. Ну понял. Мистер Вон. Исполнитель в городской организации китайской банды «Триада». Он хозяин ресторана «Красный дракон» в китайском квартале. Юный Ши Юн Вон прибыл в Америку под невольным работником на корабле контрабандистов «Опиума». Когда судно бросило якорь в кейп пике он бежал и направился на восток, к эмпайр Не зная английского и не имея ни гроша, он стал рабом «Триады». Вот медлен... Вон медленно поднимался по иерархической лестнице, охра... охраняя «Опиум». Опиума Курини. А в итоге возглавив схему контрабанды. Он убил собственного дородного брата за кражу партии Опиума и тем самым доказал свою верность, за что получил свой нынешний пост. Не. везде этот криминал. Ой, уже грул, если честно, друзья, пересохло. Фу. Антонио Бальзама. по прозвищу Тони Бальзам, стареющий солдат семьи Фалькона. Тони работал на семье Фальконе больше 20 лет. Он был личным шофером Тамаза Моретти и был тяжело ранен взрывом бомбы в машине, который унес жизнь Маретти. Тех пор Тони занимается, занимается в основном крешеванием. Его последнее задание – охрана бухгалтера семьи Харви Бинса, Эпстайна и его секретов. Интересно. Так, ну и последнее. Потом пойду передохну немножко. Фу. Так, уличные банды бриолинчиков появились э, по всей Америке на рубеже 50-х 50 годов и получили свое название из-за набриолинных причесок. Их интересы включали мотоциклы, гоночные машины и рок-н-ролл. Болтарей без причины. Они стали обороной, э, оборотной стороной поколения рок-н-ролла. Два-два организованные агрессивные парни, считавшие себя пухом земли, пупом пухом попом земли. В Empire Bay абриолинщиков возглавляет бывший танкист Билли Бранс Барнс Да. Они околачиваются в, в гаражах и на пустырях Милвилла, где гоняются на тачках пьянствуют и гуляют Интересно Так. Ну, у нас остался город Ну, в принципе самое много было в мафии Ух, пойду немножко передохну и продолжим так, друзья, ну что ж, после некоторой, так сказать, паузы, хух, давайте заканчивать это прочтение все. Майк Бруски. Так, у нас э, город, следующий раздел. Э, хозяин автомобильной свалки в Рейсаде, простой автомеханик. Майк на самом деле профессиональный преступник, отсидевший в молодости два коротких срока за участие в ограблении банков Лост Хевене. После второй осидки Майк прибрался в Empire Bay И на остаток заработанных честным разбоем денег Честным разбоем Что? Открыл свалку Деятельность Майка далека от законной торговли Запчастями с краденных машин Скупка краденого Помощь бандам в уничтожении улик угу. Интересно Гарри Натаниэль Гарольд Гарри Мар Марсен Третий. Ох, ёмэ. Оружейник-маньяк, который держит нелегальный магазин военного снаряжения в Кинстоне. Он 6 лет отслужил в армии США, участвовал в освобождении Франции. Как-то в Нормандии, возвращаясь ночью из похода э, по бабам, Гарри оставил левый глаз на, колючки, на колючей проволоке и был списан как негодный к стрелковой службе. О, боже мой. Вернувшись в Empire Bay, э, Гарри на, э, наладил старые армейские контакты на военных складах. В перерывах между изучением военной истории и попойками с другими ветеранами, он поставляет оружие для организованной преступности города. Так, конечно, матерый типок. Фотка такая, тоже мощная. Бруно. Э, Бруно Левин. Левин, не так правильно. Ростовщик мафии, который держит свою контору в соуспорте он возглавляет сеть ростовщиков Empire Bay и работает с официального разрешения комиссии. Брудно пускает деньги мафии в оборот, сужает их мелким, э, мелким ростовщикам, аферистам и бизнесменам под облачные проценты. Он спередлив в, э, в том смысле, что относится ко всем своим должникам одинаково. Он выполнит свою часть сделки с точностью до буквы, но ожидает того же самого от в ответ. Ходит э множество слухов о тех, кто не вернул Бруно деньги в срок. Хм. Эль Грека. Андреас Эль Грека. Карафантис. Врач Грек по национальности. Он нелег нелегко оказывает медицинскую помощь мафиозным семьям Эмпайра Бея. А, негласно, прошу прощения. Эль Грека получил э, диплом врача в Лондоне и поначалу был врачом греческого посольства. В 1927 году его привели в офис посла Греции в эмпайр бэй Спустя три года Эль Грека уволили из посольства за связь с женск... женой... женой посла, после чего он открыл частную практику. Время войны си... семей Винчи и Моретти через его руки прошло немало гангстеров. Платили они прекрасно, и Эль Грека предложил се... э, семьям свои услуги. Сузеппе Пальми... Пальминтери Когда-то считался самым талантливым медвежатником и фальшивомонетчиком в Италии. Кто такие медвежатники эти? Часто слава гремела не только среди преступного мира, но и в полиции. Он часто работал по прямым заказам ситилийской мафии, а в 17-м году помог устроить 13 знаменитым гангстерам, в том числе дяде Альберто Клементе Сильвио, побег из Полярмской поли... тюрьмы. Поли... Поли... Поли... Поли... Поли... Поли... Поли... Когда Муссолини пришел к власти, Джузеппе переехал в Эмпайр Бэй и предложил свои высококвалифицированные услуги местным мафиозным семьям. Теперь ушедший на покой Джузеппе добрый и одинокий старик, живущий только своим искусством. Фредди Мачиони. Кто еще? А, это бармен. Бармен и владелец бара у Фредди в маленькой Италии. Это он нас постоянно обслуживал. Во время Сухого Закона Фредди был хозяином Притона, вливая, выпивку, э, вливая в выпивку, в выпивку Альберта, Клемента в пересохшей глотки посетителей по защите людей Клемента. Когда Сухой Закон отменили, Клемента использовал долги Фредди в тотализаторе, чтобы выкупить его заведение, оплатил перепланировку и открыл его как бар с рестораном. Теперь Фредди служит дворецким для повседневных операций семьи Клемента и отмывает деньги, полученные Альберта от крышевания. Джек Оливера, бармен в малень... э, Мальтийском Соколе, а, тоже ключевой бармен, <с publishes> одном из дорогих ресторанов Empire Bay. и штаб-квартире семьи Фальконы. время сухого закона Джек работал на Эдди Скарпа, перевозя алкоголь из Тамборы. Когда в 1927 году Джека арестовали за контрабанду, он отказался сотрудничать с властями и отсидел свой срок. Награду Эдди и Карла дали ему эту работу Сегодня Джек рад и счастлив За стойка Сокола И закрывает глаза на ежегодный поток ганстеров. Денег и контрабанды Ежедневный, прошу прощения Да Сзади вот там Эдди изображен у нас. Хотя, конечно, это не особо Он, как бы, не его фотография Ну, точнее, не так он выглядит Как в игре Сидни Пен или Толстяк, как его зовут на дне, э, на дне Empire Bay. коррумпированный делец и бывший деловой партнер Альберта Клемента. В, 20 э, в конце 20-х годов Клемента купил долю в принадлежащей, э, принадлежащей пену таксомоторной компании и начал через нее отмывать алкогольные деньги. И дороги разошлись, когда Пен в 1939 году открыл спиртзавод на Сайт-Айленде и отказался предоставить Клементу долю набрал достаточно компромата, чтобы обеспечить себе безопасность. После того, как люди Пена убили двух наемных убийц под подосланных элемента, Пен усилил свою личную охрану. Угу. А, это, стоп, это э, мы кажется это типа завалили, э, да? Э, я не помню. Была наша цель, была наша цель, да, и цели что-то было такое, я что то припоминает этого чувака. Так, ну вот, в принципе, дорогие друзья, фух, я все это прочитал. Это заслуживает огромного отдельного лайка, реально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Здесь у нас персоналий. Так, семью изучили, мафию изучили и город изучили, все мы с вами поизучали, все я прочитал, язык мне отсох напрочь. Вот, надеюсь, поддержите меня за старания, за столь такие жесткие. Все вам показал от и до, от а до я. А, в принципе, друзья, у нас на следующем этапе нашего прохождения остается только DLC 3 DLC, да. Я думаю, это будет интересно, я в них э, не играл, мне самому очень интересно, что там будет, как там будет. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал, э, ставьте этому видео свой обязательно большой жирный палец вверх за мои читательные старания. Э, и, конечно же, комментируйте. С вами был я, на связи Парниша и канал Игровая Истина. Увидимся в DLC Mafia 2 Definite Edition. Пока. I'm tryna go harder than I ever went. Dumber than the president faster than the Rari, yeah, I'm falling like I never spent money I'm a Cheeto, low up like CFO. Trying tryna get a short